Добрый день, Добрый день, добрый день. Рад тебя слышать. Взаимно. Им Рад есть. вас видеть, слышать. Ну, первое, что хочу сказать, сразу поздравляю с праздником. Сегодня в Казахстане день семьи, оказывается. Я не знал, только сегодня узнал это. Назначили этот день, встречи, и оказывается, не случайно в этот день. Поздравляю вас, поздравляю всех зрителей, слушателей с тем, что... Такой замечательный праздник. Я честно признаюсь, я сам не знал, что сегодня такой праздник, поэтому для меня это тоже приятная новость. Да. И сегодняшняя тема у нас «Счастливая семья. Миф это или реальность?» Как раз мы на эту тему с вами будем говорить. Тему сегодняшнего праздника. Потому что наверняка... Каждый, каждый, кто стремится создать семью, он стремится создать ее счастливой. А вот э, вопрос, понимает ли он эту глубину, что такое счастливая семья? А, понимает ли, куда идти вот в этом направлении, в направлении счастливой семьи? И вообще, счастливая семья – это что, миф? Потому что через несколько месяцев кто-то, кто-то через несколько лет – кто-то через десятки лет сталкивается с тем, что семья оказывается несчастной. И вот это все-таки миф или нет? Счастливая семья и надолго. Вот об этом мы да, с вами поговорим. Можно перед тем, как мы начнем обсуждение, я вас еще раз поздравлю с прошедшим вашим днем рождения. Вот, кто не знает, у Анатолия Александровича 9 сентября был юбилей, 70 лет. Я уже передавал свои поздравления через инстаграм, через ваших помощников, но хочу еще раз от имени всех казахстанцев, от имени всех наших семей, от всех родителей передать вам благодарность за все ваши труды, за ваши книги, за ваши прямые эфиры, за мудрость, за знания. Я верю в то, что вы спасли многие семьи. Возможно, даже вы об этом не знаете, не осознаете, но в Казахстане вы очень популярный человек, очень известный человек, вам очень многие прислушиваются читает ваши труды, ваши книги. И я верю в то, что благодаря вашим трудам многие семьи сохранили да, свою целостность, не распались, не развелись, не пошли на поводу, может быть, у своего эгоизма. Поэтому вам спасибо, вам, желаю вам продолжать в том же духе создавать, созидать, творить и сплочать наши семьи. Вы вообще, вы, вы молодец. Это очень здорово. Благодарю вас. Благодарю. Действительно, 70 лет – это дата довольно взрослая, и я думаю, с высоты именно 70 лет мне легче разговаривать с теми, кто вообще сомневается в вопросах счастливой семьи, кто не желает особо развиваться в этом направлении. Чтобы вы понимали, уважаемые зрители, Понимали, что счастливая семья – это реальность. И вот э, с высоты своего 70-летия я постараюсь вам сегодня еще раз об этом сказать. Но для того, чтобы счастливая семья состоялась, нужно, в общем-то, немного э, потрудиться. Почему? Э, почему счастье и труд, вот, в общем-то, они, э, как говорится, приходится трудиться ради счастья? Трудно. раньше вообще было понятие такое трудное счастье и это даже как-то возводилось в какой-то канон uh -huh. я считаю, что постепенно мы должны прийти к счастью без труда, но труд на сегодняшний день пока нужен и почему мы тоже вот об этом поговорим супер, Антон Александрович можно я задам первый вопрос я буду наверное больше как интервьюер хотелось бы от вас больше знаний, больше мыслей, идей, философских размышлений. Вот а, первое, а, наверное, в чем сложность этой темы, темы семейного счастья, потому что, возможно, у каждого человека есть свое понимание счастья и понимание семейного счастья. И поэтому мы как будто бы говорим о разных вещах. Один человек говорит, семейное счастье – это когда дети живы-здоровы. Другой человек скажет, семейное счастье – это когда дома есть деньги, есть машина, квартира. Третье скажется, это когда у нас все хорошо в отношениях, и у каждого свое понимание. Как вы понимаете этот термин «семейное счастье»? Что для вас? Счастье в целом и семейное счастье, конечно же. Да, и я согласен, именно с этого надо начать. Чтобы мы разговаривали со зрителями на одном языке, чтобы понимали, <музыка> о чем вообще речь. Счастье действительно вещь, ну как это сказать... Для многих это кера инкогнита, то есть неизвестная земля. <связываем> Именно неизвестная. Желают счастья все, согласитесь. Быть несчастным, ну никто, не, вот реально никто не желает, вот я родился, вот, я буду несчастным, я хочу быть неч... несчастным. Мечтаю о том, чтобы я был несчастным. Все меча... мечтают о счастливой жизни. Но вот вся проблема в том, что... Эти мечтания с реальностью расходятся. А почему? Ну, во-первых, люди не понимают, а куда идти-то в сторону? Что это? Что за дорога туда ведет? Потому что дорог-то много. Вот человек родился, вышел, повзрослел, вышел так на улицу, посмотрел, куда люди идут. А вот туда, пойду вместе с ними. Пошел вместе с ними, смотрит, а они страдают, болеют, умирают рано. Ой, мне сюда не надо, но ты уже полдороги прошел. Поэтому надо изначально выбрать путь к счастливой жизни. Изначально. К сожалению, вот то, что нам должны дать родители, в первую очередь родители, ребенку заложить вот этот образ счастливой семьи, вот этого фундамента, как правило, у большинства нет. Согласитесь, да, сказать, что родители дают, ну, в лучшем случае, какой-то достаток, какие-то там какие-то традиции передают, но счастливую счастливую жизнь показать путь к счастливой жизни, они, в общем-то, зачастую не могут этого сделать, потому что сами прожили довольно трудную жизнь и не всегда счастливую. Так вот, что такое счастье? По моему мнению, ну, во-первых, это комплексное состояние человека, то есть это не одно что-то. Вот я в радости и я счастлив да радость это мера счастья одна из мер счастья но согласитесь к счастью нужно еще и кроме вот этого состояния нужно еще что то нужно, нужна одежда нужен дом как говорится с милым в шалаше но согласитесь не при всей не при каждой погоде это получит. то есть нужны условия для того чтобы человек жил а тем более семья то есть нужны определенные условия. Дальше. Если мы говорим о семье, то, конечно, ну пока о, о, о личности, давайте о личности. Человеку нужно условия для его жизни. Раз. В эти условия входит и его материальное благосостояние. Потому что материю нельзя отметать, и, соответственно, деньги нельзя выбросить из нашей жизни. Они играют достаточно серьезную роль, и это тоже должно присутствовать. В счастье человека также присутствует должно и творчество. Потому что если человек просто занимается какой-то рутинной работой, изо за дня в день что-то делает одно, или тоже уже надоевшее и неинтересное, то, согласитесь, тоже счастья долго не будет. К счастью, естественно, относится здоровье. И одно из первых условий, то что, конечно, можно болеть и быть счастливым, но это довольно трудно. Поэтому здоровье, видите, материальное благосостояние, творчество, дальше, условия для жизни но и отношения с людьми. Если у тебя плохие отношения с окружающими людьми, с соседями, на, на работе, с родителями, э, везде ты с, конфликтный и у тебя сложные отношения, то это тоже счастье от этого э, никак не заиграет. <связь> а дальше. Еще нужны, соответственно, и отношения между мужчиной и женщиной. То, что мы все-таки... На земле у нас только два пола, мужчина и женщина. И рано или поздно возникает потребность такого взаимодействия. И они, эти взаимодействия тоже должны быть радостные и счастливые. То есть вот мы собрали тот, как я сказал, джентльменский набор человека, счастливого человека. Угу. Это вот для человека. Для семьи что добавляется? Для семьи еще и в состоянии семьи человеку добавляется, конечно, условия для жизни более комфортные нужны там и так далее и так далее семья условия для детей и привести детей, чтобы были дети все-таки э, можно по-разному относиться к этому вопросу кто-то может быть не желает иметь детей, но все-таки семья и дети это э, обязательно взаимосвязанные вещи и вот чтобы пришли здоровые дети, чтобы они э, э, хорошо были воспитаны и вышли в жизнь такими целеустремленными, активными и реализованными личностями, чтобы пошел процесс их творческого развития, чтобы их жизнь тоже была счастливой. То есть вот еще добавляется к семье, еще вот этот элемент добавляется. Но и очень важный элемент э, семейный, э, семейного счастья – это взаимоотношения мужчины и женщины. Не просто, когда, вот, когда личность мы рассматривали, счастливую личность, там встретился пообщался там секс прочее разошлись и нет проблем а здесь ежедневный процесс общения в небольшом объеме со множеством всех вопросов это очень непростая ситуация поэтому вот этот момент взаимоотношения мужчины и женщины в семье он тоже является очень важным. то есть вот мы с вами собрали тот минимум тот минимум который необходим для счастливого человека и для счастливой семьи но я бы добавил к этому еще один важный элемент, что вот все перечисленное должно находиться в постоянном развитии. То есть оно не должно стоять на месте. Ни отношения, даже не, и здоровье, и прочее, прочее, и дети. То есть все должно развиваться, все должно улучшаться. Вот тогда, когда нет застоя э, в, счастливой, такой, в счастливой гавани, э, которая со временем, если она там застоит, то превратится в болото. То есть вот должно быть обязательно движение, развитие. Вот тогда счастье действительно будет расти, оно будет полноценно. Долго отвечал, но, по-моему, достаточно глубоко, чтобы у всех было понимание. Ну, это такой полный, развернутый ответ. Очень здорово. Анатолий Александрович, а все-таки отвечая на вопрос, семейное счастье – это миф или реальность? Как вот вы считаете, это реально в современных условиях создавать и сохранять счастливую семью? И в продолжение этого вопроса хотелось бы, наверное, попросить вас поделиться своим личным опытом. Потому что очень часто в эфирах, в книгах вы приводите примеры, кейсы а, людей, которые приходили к вам за советами, за консультацией. А могли бы вы рассказать про себя? Про, то, про, про вашу семью немножечко? Про ваше семейное счастье? А, благодарю. Благодарю. Дело в том, что... Семья, миф или реальность, если так глубоко задуматься и посмотреть на то, что происходит вокруг нас, а вокруг нас происходит следующее. По-настоящему счастливых семей на самом деле 5-6%. 5-6%. Uh -huh. Понимаете? Вот отсюда возникает этот вопрос. А миф ли это счастливая семья? Или это все-таки реальность? Но если смотреть что все-таки для пяти шести процентов это реальность то значит такой путь есть uh -huh. Uh -huh. только вопрос встает вопрос опять же исходя из этого вопроса миф реальность а это все-таки случайность случайность повезло повезло или все-таки в этом есть какие-то закономерности которые можно найти и используя их, в общем-то, и других привести вот к этому состоянию счастья. Вот я как раз об этом задумался. Потому что до 40 лет я, уже теперь я веду от своей семейной жизни. До 40 лет я как раз не знал этого ничего. И естественно жил как все. Это были, это были мои пожи, шаги по жизни. Они были такие эксперименты, как и у многих эксперименты. Студенческая любовь, ну, вынужден сказать, раз уж мы честно говорим все, залезть, жени, ну, женить бы, потому что, ну, я не мог, э, э, женщина, которая от меня забеременела, я ее не мог оставить в принципе. Это, это как-то, я считал, не мужской будет поступок, и до сих пор это считаю до сих пор так и считаю, ничего в этом не изменилось то есть это было вот это мое первое вхождение в семью 20 лет ну 21 но все равно в это время я еще был не мужчиной по-настоящему я был еще молодым я был еще юношей, скорее всего что зрелость она состоялась дальше Естественно, были очень большие трудности, потому что ни знаний, ни опыта, э, ни быстрые отношения с родителями, ни с одной, ни с другой стороны. Э, вот. э, жена другой национальности. Но понимаете, то здесь целый клубок вопросов, которые, э, с которыми я столкнулся лоб-лоб, не имея никаких знаний, никакого опыта, как и большинство сейчас. Даже им, вот сегодня, имея интернет, там, книги и прочее, все равно, все равно процентов 80, а то и 90 людей создают жизнь, не будучи готовыми к ней, к семье. Вот, не будучи готовыми к семейной жизни. 70, 80, а то и 90 процентов не готовы к созданию семьи. А в то время то же самое было. Хотя требования в то время было вроде помягче к семье, не столь сейчас динамичным, но тем не менее. То есть вот мой старт. И потом со всеми последующими проблемами. Потому что отсутствие знаний, отсутствие опыта, отсутствие опыта у родителей счастливой Потому что моя мама с отцом разошлась, когда мне было 4 года, ну и так далее. То есть, а такое наследие очень у многих... Причем в советское время, это же было в советское время, понимаете, я же уже в том еще возрасте все это создавал. В советское время вообще никаких знаний не было. Психологии, по сути, тоже не было. семейной, тем более. Вот. Поэтому каждый варился в собственном соку. И вот варили, варили то, что получалось. Ну и вот я так шел, шел по жизни. Пока я не научился, когда я в 40 лет стал перед... Дилеммой, жить или не жить, то есть у меня болезнь поставила перед этим. И все развалилось, все развалилось в моей жизни. Здоровье, ну, как говорится, когда пришла беда, отворяю здоровье, семья, деятельность, то есть, это как раз мое 40-летие попало на перестройку, там, бандитские все дела, то есть и прочее, то есть отобрали предприятия. Все, все пошло вот, э, под откос. Я понял, что это я попал в роковые сороковые. Э, вот этот шторм. Вот вот здесь я уже задумался. Здесь уже начал э, искать э, путь, все-таки выхода из этой ситуации. И э, понял, что здесь нужен, нужен системный подход. Я в прошлом инженер, поэтому... Для меня системность ⁇ это очень важное такое качество, которое позволяет ну, как-то выстроить композицию э, какой-то деятельности, ну и, конечно же, и э, жизни. Ну и вот после этого я и занялся вопросами строительства семьи уже осознанно, уже искал какие-то знания, создал какую-то базу грамотную, потом еще больше и больше в это дело вник. И в какой-то момент мне один мудрец сказал, что я могу создать учение о счастливой семье, а я говорю, а что? нет такого учения, ведь человек живет тысячи лет, как это? Uh -huh. говорит нет, о счастливой семье нет такого учения. Я очень удивился, потому что я думал, ну столько институтов, есть академические институты, много много много всего, и что нет, и причем много истории же исторических примеров. Тот же Конфуция о семье еще писал. Оказывается, нет. О счастливой семье никто не говорил. Ну, говорили, что да, семья должна быть счастливой, но конкретно как создать счастливую семью, таких не было. Даже таких намеков на это. Я стал, когда стал исследовать, думаю, почему так? Ведь неужели не было умных людей, там, которые могли бы поднять эту тему? Оказывается, очень сложно, очень непросто э, о семье, о счастливой семье говорить. А тем более создать учение о ней. Потому что это, во-первых, должен быть, тот, кто говорит о счастливой семье, должен сам быть счастлив. Угу. Согласись. Ну нельзя говорить о том, чего ты не знаешь. Конечно, да. А ведь в этих институтах, везде, и готовят психологов, это же но не готовят счастливых-то людей. И, сч... И они не готовы к счастливым семьям. Потому что это совершенно другая категория. Те, кто го... готовят студентов, готовит психологов, преподавателей, они тоже должны быть счастливы. То есть, где человек возьмет вот этот элемент по счастья? Uh -huh. Поэтому у нас на сегодняшний день психологи это самые, на мой взгляд, трудные к счастью люди. Очень мало психологов, которые э, счастливы. Почему? Потому что они еще ответственны. Они же говорят, они транслируют, они ведут куда-то людей, они советуют. А за это ответственность нарастает. То есть ответ... психолог счастливый должен быть в квадрате. Иначе он не имеет права взаимодействовать с людьми. И вот Тасхат, э, пользуясь случаем, познакомившись э, с вами, я... Увидел, что действительно вы из той категории учителей, которые живете так, как учите. И это очень важно. Спасибо. Я как раз тоже пошел только этим путем. Я всегда в дальнейшем уже писал, говорил, учил только тому, что я прожил. И вот эти элементы счастья я начал накапливать, собирать и так далее. Так вот, первая причина, почему не было учения счастливой семье, потому что счастливую учение о счастливой семье должен создать счастливый человек. Поэтому я пошел в этом направлении. Старался создавать свое счастье. То есть сейчас вы счастливый человек и у вас счастливая семья. И вы эти принципы передаете своим учению. Да, правильно да, да, понимаю? Да, да. Были и другие трудности при создании этого учения. Потому что счастливый человек это свободный человек. Согласитесь. Он uh -huh. Ему не нужны какие-то инъекции, ему не нужно особо там куда-то к кому-то обращаться за помощью и так далее. Потому что из него все это идет. Все. Он сам другим готов помочь, потому что он наполнен счастьем, радостью, любовью. Вот. А, а как такого человека, как его повести к счастью? Как вот повести к счастью счастливого человека? То есть, как можно... Счастливый человек – это свободный человек. Значит, какое-то учение – это ограничение получается. Вот это был трудный момент, пока я нашел о, о, такую вещь. Каждый дом, каждый дом стоит на фундаменте. Дома разные. Дворцы, хижины, там небоскребы и так далее. Они строятся очень интересно и конструкции там ну, каждый индивидуально посмотрите коттеджный поселок там много чего да но фундамент всегда по науке согласитесь если фундамент не создашь по науке то дальше не будет э, развалится в какой-то момент так вот я создал учение о счастливой семье именно я создал фундамент фундамент а дальше каждый творит все то есть это препятствие тоже обошел было еще одно препятствие, оно и есть, и э, вы, наверное, с этим тоже столкнулись. Э, счастливая семья не очень нужна государству. Вот. Как бы мы ни говорили, что бы там государство не делалось, для того, чтобы поддержать семьи и так далее, семьи, да, нужны. Да, дети нужны, государство говорит. Как же, дети нужны, как же мы. Нам нужна армия, нам нужны рабочие руки и так далее. Дети нужны, семья нужна, крепкая семья нужна. Но счастливая семья, извините, то что она, а как ей управлять счастливой семьей? Встает вопрос, как управлять. Поэтому вопрос создания счастливой семьи, его нет в требованиях государства. Поэтому здесь людям самим надо Самим трудиться для того, чтобы идти в этом направлении, самим строить свою счастливую жизнь. Согласен, да. Вот, вот мы этим и занимаемся. И вот мы со Схатом встретились в том числе для того, чтобы создать уникальный продукт, чтобы помочь людям быть реально счастливыми самим без помощи извне. Потому что можно, конечно, обращаться к психологам и так далее, решать какие-то частные задачи. Но жизнь настолько богата, что ты каждый раз не сможешь обращаться к психологам и так далее. А мы вот сейчас как раз работаем над этим, мы запускаем проект, в котором мы обучаем быть счастливыми всю жизнь, не нуждаясь в никаких подсказках. То есть стать профессионалами, семьянинами. Вот это, создав это учение о счастливой семье, я его э, разложил на определенные э, как составляющие, и получился конкретный набор знаний, которые позволяют это решать. Ну вот такой мой путь, если так. Анатолий Александрович, вот мы говорим очень часто о семейном счастье. А что... По какой причине семья чувствует себя несчастной? Есть вот какой-то топ-3 или топ-5 основных причин, критериев, которые мешают семье быть счастливой? Ну, или Первая по причина. Да, да. Ага. Да. Первая и главная причина – это незрелость мужчин и женщин, вступающих в семейные отношения. Незрелость. То есть они оба незрелые, получается? Не только мужчина, но и женщина тоже? Да, психически незрелость мужчины и женщины. Хорошо. Это, это первая и главная причина. Что значит незрелость, психическая незрелость? Это нерешенные элементарные вопросы с родителями, с состоянием женственности, качество женственности, качество мужественности, неумение, может быть, трудиться, неумение создавать материальную базу там, для мужчины и так далее. То есть неумение быть грамотной, классной мамой, ну, здесь много, хозяйкой, то есть, ну, много-много таких вопросов, отсутствие культуры, отсутствие э, умения строить отношения, потому что, э, ну, действительно, отношения это самая, это серьезная база любой семьи. И умение строить, Строить. То есть общем, незрелость вот по всем этим параметрам. Или по всем, или по какому-то одному, который обязательно вылезет боком, если даже оно одно только, незрелость только в одном. Но она не бывает в одном чем-то. Поэтому незрелость мужчин и женщин. Вот вы сказали, женщин тоже. Да, женщины э, более зрелые, чуть-чуть по более зрелые. Они как-то и созревают в жизни. После окончания школы уже видно, что парни, они еще как пацаны. А девушки-то уже посерьезнее. Но это еще не та зрелость. Это еще не та зрелость. Это только зрелость чаще всего биологическая. Но не психологическая и тем более не духовная. А здесь нужно, а здесь нужно все аспекты зрелости. И Нельзя такое, вот так, таких нет примеров в жизни, когда зрелая женщина, а рядом незрелый мужчина. Вы понимаете, это невозможно. По энергиям мир очень гармоничен, даже в своей дисгармонии. Если, женщина, если мужчина дисгармоничен, то к нему обязательно придет женщина тоже, со своей дисгармонией. То есть, подобное притягивает, подобное получается? Обязательно. Только она может в одном счет, она, допустим, более практична, более трезво смотрит на жизнь там, и так далее. Но она в другом не зрелая. Она, например, не зрела в своей женственности, в женских качествах, например. У нее очень мало раскрыто женских качеств. Но согласитесь, всего женских качеств более 200, а женщины в основном живут на 3-5, максимум 7 женских качествах. А их более 200. Понимаете? То есть предел -то для зрелости очень большой. <смех> Открывается. То есть первая причина это отсутствие зрелости. Это и есть основная причина или есть дополнительные причины? Есть мешают... основная. Следующая, следующая причина это но ну, понимаете, здесь вообще по сути из этой можно, они как составляющие, но можно их отдельно выделить. Это безграмотность. Безграмотность семейных вопросов. Безграмотность в вопросах жизни. Безграмотность в вопросах женственности, мужественности, безграмотность в вопросах материнства, безграмотность в вопросе взаимоотношения с родом. То есть второе, вторая причина – это отсутствие грамотности. Я бы даже сказал, зачастую невежество. Соединяются, полюбили все, хотим жить вместе и так далее. Милые мои, а вы что вообще-то хотите? Вы знаете хотя бы, зачем создается семья? Ведь вот сейчас еще более-менее начали читать. Вот в моих книгах об этом много говорится. Сейчас уже знают. А раньше, когда я, ну, буквально 10 лет назад, я в аудитории задавал вопрос, зачем создается семья? Из 700 человек ни один не ответит правильно. Представляете? То есть люди идут в семью, не понимая, зачем создается семья. А семья создается для того, чтобы люди развивались. Это новый этап развития личности. Семья создается, вот запомните это. Семья создается как новый этап развития личности. И именно для этого. Все остальное, там дети, там материальное благосостояние, прочее, прочее, прочь, прочь, помощь друг другу, это и бесплатный секс, это все потом. Это не главное. А главное, чтобы вы в этом процессе жизни развивались и становились суперличностями. А для а чего это? А для чего развиваться и становиться тогда супер? личностью какова конечная цель тогда этого саморазвития О счастье мы же начали с счастья помните мы говорили что счастье должно быть постоянно развиваться То есть все элементы счастья то есть материального здоровья состояние отношения дети и так далее, все же развивается все растет все должно развиваться так вот развитие должно быть во всем а для чего ну иначе если ты не будешь развиваться ну представляете в природе же все естественно. Давайте посмотрим на природу. Как может дерево не расти? Да, оно может сказать, я не хочу расти, но оно засохнет и умрет. Правильно? Ну да. То есть, если у него есть такая сила остановить свою, Так ли у человека? Но у человека, в отличие от дерева, у него сознание работает. И если он не хочет развиваться, он не будет развиваться. Он превратится в растение, умирающее, рано умирающее, болеющее, страдающее. Понимаете? Но он не станет человеком-творцом, живущим радостно, счастье, и с каждым годом увеличивающий свое счастье и радость. Так вот, для того, чтобы ты стал человеком по-настоящему, зрелой личностью, а для зрелости тоже нужно развить. Ну и так далее. Для того, чтобы ты не болел, не страдал. Чтобы ты до, жил долго. Чтобы твои, у тебя появились здоровые дети. Чтобы твоя семья долго жила, существовала и в радости, и в любви. И приносила эту радость. И чтобы ты творил все более и более высокие дела. И чтобы ты зарабатывал все больше и больше. Чтобы у тебя достаток был все больше и больше. Согласитесь, это, но это нормальные потребности все увеличивают. Это естественный процесс роста. И семья это как следующий этап развития вот личности и развития общества в целом. Окей, okay, понял. То есть мы раскрыли вторую причину. Первая это незрелость. Вторая сторона это отсутствие знаний или, как вы сказали, невежество. Да. Есть, есть ли еще какие-то причины? Основные такие, ключевые. Есть. Это лень. Ага, все-таки лень существует, да? Вы знаете, лень... Я всегда говорю, знаете, вот э, э, попробуйте. вот Лень, она встречается да, в жизни. Э, я, правда, давно уже ее не испытывал, э, но, но все-таки в памяти осталось. Бывало, бывали случаи, когда я ленился. Э, просто сейчас некогда. И, и настолько интересно все, все вокруг, все кипит, бурлит, ну какое, какая лень, о чем речь? Но кто-то встречается с этим. Так вот, когда ты ленишься, просто себя вот э, проверьте, протестируйте, очень просто. Вы скажите себе, я сегодня лживый. Так. Я сегодня нечестный с самим собой. То есть не ленивый, а лживый. Вот замените это понятие, и это будет верно, потому что ложь, она стоит именно... Она питается именно из этого. Лень – это ее проявление. Это лень – это проявление. Лень – это всегда ложь. Ложь самому себе. Ложь окружающим. Самому себе. Вот не там или нечем заняться, или мне неинтересно. Милый мой, ты просто обманываешь себя. Тебе неинтересно, потому что ты не ищешь интереса в жизни. Ты, не, ты ничего не делаешь для того, чтобы тебе было интересно. Жизнь очень интересна, ты просто не вникаешь в нее, ты просто потребляешь. А самый, самый лучший интерес в жизни, когда ты отдаешь ей, когда ты что-то творишь. Здесь лени нет. И здесь нет вот этой лжи. То есть лень и ложь это из одной бочки, как говорится, энергии. Поэтому вот это такой показатель, он быстро ставит мозги на место. Если ты говоришь, что ты ленивый, ты просто скажи, честно скажи другим, ребята, я сегодня лживый, все, я хочу лгать себе, ну и вам говорю, что я хочу полениться, это моя ложь, у -у -у. ну, вот так вот. Я обычно так говорю, лень, это отсутствие мотивации, если ты ленишься, если ты лежишь на диване, ничего не хочешь делать, значит ты просто, ну как бы, у тебя нет мотивации делать то, что нужно. Потому что тебе не лень сидеть в телефоне, смотреть там в Инстаграм ролики или, или просто сидеть за компьютером играть. Получается, ты делаешь что-то, ты проявляешь активность, но ты не делаешь то, что нужно. Значит, у тебя да. в этом нет мотивации. Если ты, ты этого сильно хотел, страстно желал, у тебя да. бы не было понятия, как лень. Ты бы просто шел и делал это. Да. Ты лжешь себе, что ты занят, что ты что-то делаешь. Да, да, да. Ты лжешь себе, что ты человек вообще. То что человек вообще творец. По сути, он всегда творит новое. Человек всегда творит новое. Он даже старается не ходить по одной дороге, как говорится. Тем более не ездить в одно место, отдыхать, вот тупо ездит в одно Вот не нравится. Да ты раскрой глаза, понимаете? новое новое в мире столько много нового и э, тратить время на одну и ту же поездку в один и тот же в, один, в одно и то же место это просто не развитие такие вот в египет ездят там допустим или там в турцию э, раз за разом уже э, знают лучше чем свой дом а продолжает ездить друзья мои вот даже вот в этих вещах надо смотреть что человек творец и он должен подходить к каждому, к каждой вещи очень творческой. В том числе и к отдыху. Вот я упомянул сейчас отдых. Отдых это тоже важный элемент творческого развития личности. То есть Согласен, во, все, да. во всем, во всем нужно. Нужно знать, куда ты едешь, когда, с кем, зачем, что ты туда привезешь и что ты оттуда возьмешь. Вот когда ты все это сложил, это супер картинка получается. Ты точно знаешь, куда поедешь, и с тобой все будет прекрасно ты никогда не попадешь ни в какие проблемы мир тебя будет оберегать а ведь едут иногда туда откуда возвращаются с болезнями с проблемами а то и в цинковых гробах понимаете то есть это как раз говорит о том что человек подходит не творчески а как потребитель а поеду туда вот я там еще не был или там хорошо там хорошо кормят, там он клюзи все включено ну и так далее поэтому Лень это действительно, лень, э, э, это ложь самому себе, что ты человек. Человек творец. У творца нет лень. Вот это запомните. Хорошо. А, Антон Александрович, вот меня в последнее время часто приглашают на разные тоже форумы, конференции, где мы говорим о семье, о, о том, как создавать счастливые семьи. И я часто привожу такой пример, что. Мы 11 лет учимся в школе, изучая разные предметы, и математика, физика, химия, история, языки учим. Потом мы поступаем в университет там, 4 года, плюс 2 года магистратуры, то есть 6 лет мы изучаем разные специальности. В итоге мы посвящаем порядка, ну минимум 15-17 лет своей жизни, и ни одного дня, ни одного года не посвящаем изучению семейной жизни. Изучаем, не посвящаем время изучения того, какова роль папы, мамы в семье. То есть мы не изучаем то, что на самом деле важно и нужно. И когда я увидел вас, когда я узнал о ваших трудах, почитал ваши книги, я был очень счастлив от того, что все-таки такое учение существует. И я думаю, что, наверное, все жители, не только Казахстана, но и всего мира, должны обязательно познакомиться с посвятить свое время не только университетской жизни, школьной жизни, но и профессиональной жизни, профессиональной семейной жизни. Поэтому хотел бы попросить вас рассказать про ваш уникальный курс «Семейное благополучие». Я думаю, это есть тот самый курс, который позволяет восполнить этот вот пробел в знаниях семейной жизни. Что из себя представляет этот курс? Чему вы там учите? Какие основные блоки знания вы даете на этом курсе? Ну вот благодарю за вопрос. Вот я уже упомянул о том, что мы сейчас создаем курс, причем мы его как бы, мы его преобразовали. Вот благодаря включению Асхата, значит, мы его решили трансформировать, сделать более динамичным, более качественным. Асхаз своей молодой командой включился и получился более такой живой курс. Но даже тот, что у нас было, он много лет существует, этот курс, через него прошли сотни людей, это действительно реально уже счастливые люди. Это маяки счастливой жизни, это счастливые семьи. В чем и заключается э, его особенность? Ну, первая особенность, я уже о ней сказал, это вне, базовым, э, базой для этого курса является отучение счастливой семьи. А счастливой? Мы других семей не строим. Мы помогаем строить именно счастливую, конкретно счастливую семью. Не просто... Э, халва-халва-халва, счастье-счастье-счастье. А это конкретные шаги по построению счастливой семьи. Буквально шаг за шагом. Вот, три месяца человек идет каждую неделю, выполняя определенные задания. Да, это напряженный момент. Мы не такой, не сверх напряженный, но по крайней мере надо включиться. Но через три месяца ты получаешь на всю жизнь знания, четкие знания, в любой ситуации решать любую семейную задачу хорошо, динамично, с позитивным результатом. То есть вот мы добиваемся этого. Чтобы человек получил комплекс знаний, которые позволят ему иметь ответы на любой вопрос в течение всей жизни. Вот это вот, эта задача такая. И это все на основе вот учения счастливой семьи. Какие там э, вопросы? Весь комплекс вопросов. Весь комплекс вопросов. Вот это вопросы, ну в первую очередь, это вопросы взаимоотношения с родом. То, что здесь копать и копать. Здесь еще много. То, что корни это... Если вы хотите, чтобы ваше дерево росло высоко, нужно углублять корни. Поэтому этот вопрос мы тоже еще глубже рассматриваем, еще тоньше решаем там серьезные вопросы. С тем, чтобы у вас не было никогда проблем со своим родом у вас если у вас не будет со своим родом то у вас со своими детьми не будет проблем потому что это все взаимосвязано то есть вот этот момент дальше отношения мужчины и женщины это естественно в семье целый комплекс вопросов мы тоже это рассматриваем потому что без этого ну это основа это основа отношений иначе зачем мы соединяемся то есть вопрос взаимоотношений мужчины и женщины тоже мы рассматриваем глубоко вопрос э, э, осознанного родительства то есть это ну, э, привести детей в семью согласитесь это важный момент и этому тоже надо учиться э, правильно сказали что э, нигде этого не учат как я сказал не учат, потому что государству не нужны счастливые семьи. Не нужны счастливые люди. Потому что они неуправляемые. Поэтому надо самим. Надо самим этому учиться. И вложив в это определенное время и средства вы получаете действительно уникальную путевку в счастливую жизнь. Уникальную. Гарантированную. Вот наш курс, он в общем-то уникальный. то что все все выпускники все качественно поменяли свою жизнь обязательно у нас даже такое требование то есть по окончании мы смотрим каков результат у вас что изменилось не было еще случае чтобы человек как зашел так и вышел в одном в одной паре не обязательно происходит изменения жизни кто-то создается, кто-то долго не было детей, рожает детей. Кто-то с родителями там все время были контра, выстрелили отношения и так далее, и так далее. А чаще всего все это в комплексе. А главное, счастье, радость, удовлетворение от жизни, творчество. Это сказывается на материальном благосостоянии. То есть обязательно материальное благополучие нарастает. Потому что одним из аспектов вот этого обучения, одним из этапов, это вопрос взаимоотношения с деньгами, а также. Деньги и семья, материальное благополучие связаны, это тоже. То есть весь спектр вопросов, которые, ну и воспитание детей, конечно, все это это все входит в этот курс. Чтобы человек получает действительно системные знания по всем семейным вопросам. Ну вот если так коротко. Вот тут интересный вопрос такой от Гульмиры: Можно ли пойти на курс, не говоря об этом мужу, и другим членам семьи. А, да, я понимаю. Встречаются такие ситуации, когда вторая половина, чаще всего муж, не желают, чтобы жена училась, развивалась, и в этом, тем более вопросах семейных отношений и так далее. Они зря опасаются, потому что э, мы учим уважать и ценить э, друг друга и мужчин, конечно. А наши студентки, женщины, выходят совершенно другим, глубочайшим пониманием роли мужчин и глубочайшим уважением и любовью к ним. То есть те, кто не имеет этого, мы этому учим. Это обязательное условие, потому что без этого семью не, счастливую семью не построишь. Поэтому мужчины просто часто не понимают сути этого обучения, важности этого обучения. Если бы они знали это, то они бы, наоборот, направляли бы своих жен на эти курсы. Конечно, можно пойти так, но здесь важно не просто, сразу говорю, важно не просто приобретать знания. Важно так жить. То есть все то, что вы будете проходить, во-первых, вы все проходите на собственной семье, на собственном опыте и так далее. вы Все это реализуете в собственной семье. И вот эти через три месяца вы увидите изменения. Вы ничего не не говорите, но изменения вы увидите. И все они почувствуют изменения. И вот потом уже по окончании когда вы увидите результат, когда все изменилось, вы можете сказать, друзья, вот, а я в это время, пока вы вот так вот. Не знали ничего? А я обучалась. И я научилась. Как вы меня принимаете такой новый? Можно так сказать? Такие примеры у нас есть. У нас примеры есть того, что после того, как жена проходит, приходит муж уже обучаться. Потому что неграмотный капитан семейного корабля, согласитесь, это не соответствует вообще-то реальности. Он должен быть грамотный. А у нас чаще всего женщины учатся грамотности и стоят у штурвалов. поэтому мужчинам конечно желательно учиться и у нас учатся мужчины то есть это курс он и для мужчин и для женщин но там где муж относится лояльно к этому вопросу то желательно с ним делиться все рассказывать но не назидать но не говорить. вот смотри как здесь вот делай так нет с мужчиной нельзя так с мужчиной лучше всего вообще ему ничего не говорить там, не назидать не его, не, на, не тыкать его носом, тем более, а становиться другой, нести вот это состояние. И тогда он сам будет вас направлять на это обучение. Здорово. Друзья мои, вот кто задает вопросы касательно курса, я хочу сказать, что курс стартует уже 15 сентября, это буквально через два дня. И если вдруг вам интересна подробная информация, программа, стоимость, тренеры, кто участвует в этой программе в качестве учителей, я, наверное, закуплю тоже ссылку у себя в описании профиля. Вот, я думаю, у Анатолия Александровича на страничке тоже есть подробная информация. Если будут дополнительные вопросы, вы обязательно пишите мне в личку, в директ, я тоже помогу проинформировать и ознакомиться с программой. Но ну, По сути, для меня это как целый университет. Это университет э, по тому, как получать знания от семьи, семейном счастье. Вот я сам лично, я, я хотел принять участие только как семьянин, но Анатолий сам сказал, Асхат, в этом потоке э, ты будешь не только проходить как участник, но и как один из, э, я даже не знаю, как назвать, чтобы звучало э, максимально скромно, но, наверное, как один из спикеров. А мне тоже есть чем поделиться, поэтому в этом курсе я тоже буду участвовать в качестве и участника и человека который передает свой опыт свои знания поэтому подключайтесь времени осталось очень мало буквально два дня вот я не знаю когда будет повторно этот курс он проходит не так часто поэтому эту возможность не упустите обязательно подключайтесь это все будет проходить в режиме онлайн то есть приезжать в алмату или в москву в россию не нужно будет это все у нас проходит в режиме онлайн я правильно говорю да, все правильно. И по поводу э, э, Асхат, после, по поводу вашего участия. Это пока наш первый такой совместный опыт. Э, пока кроме эфиров у нас э, так э, особо не было сотрудничества. Но кое-где уже я включился в ваш процесс образовательный. И вот сейчас вот, э, Асхат включается в этот процесс. Но это начало. Я думаю, сейчас Асхат познакомится с этим курсом, войдет в, в курс дела и дальше я надеюсь, Асхак будет более активно включен, как один из ведущих этого курса. Потому что его знания, его энергия, его опыт семейной жизни, его счастливой собственной жизни меня привлекает, радует. И я думаю, это надо использовать. Спасибо. Для меня это большая честь. Мне все время так неловко слышать, когда вы говорить о том, что я там пример и так далее. Потому что я считаю, себя считаю рядом с вами, совсем таким еще школьником, первоклассником, а вы для меня как некий мастер, как профессор, у которого нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Вы знаете, Асхаб? дело в том, что я начал учиться этому и стал мастером практически где-то лет в 50. То есть 40 лет я начал, пока я там в то время было тяжело учиться, не было ни знаний, ни книг, ничего. Это лет 50. А, а, а вы начали а, в 25, по-моему, да, лет этому процессу. Ну, да. Вот. Согласитесь, это подвиг. То, что очень редко, когда молодые люди в таком возрасте шагают в такую серьезную а, изю, как а, а, профессиональное семейное образование. Поэтому я с большим уважением к вам отношусь, и это заслужено моим... Вот в ваш адрес эпитеты, это заслуженно. Спасибо. Да. Анатолий Александрович, да. еще вопрос касательно того, кому необходимо принимать участие в этом обучении. Это молодые семьи, это уже семьи с опытом. Если друг, друг женщина разведенная, то да. можете описать портрет наших участников? Кому а, рекомендуется Портрет довольно широкий. Возраст действительно любой. Здесь Наверное, особо интересно тем, кто только создает семью и желает создать семью. Потому что это, представляете, стартовать сознаниями, это уже значит избежать множества ошибок и сразу стартовать на высокой скорости. Это лучший вариант. Но многие уже создали семью. Что делать? Ее можно всегда реставрировать. Ее можно всегда дополнить. Ее можно наполнить новыми энергиями, и она зазвучит. Это для второй категории. Те, кто уже создали семью и столкнулись с первыми какими-то проблемами. То есть, на старте. Это также важно и для тех, кто уже давно находится в семейных отношениях. И семейные отношения превратились или в болото, или в лучшем случае в, дружескую такую, в дружеские посиделки, как говорится. Это чтобы оживить, чтобы это дать новый старт семейным отношениям, чтобы вспомнить, потому что у нас э, вот, вот этой категории, у нас говорит, в молодости не было таких отношений. То есть, понимаете, то есть это можно вывести вот на такой э, форсированный вариант выхода совершенно новых отношений. И, конечно же, это важно для тех, кто одинок, э, кто э, желает создать семью, каким-то причинам не получается или сказал уже ой как <смех> леса и виноград помните басню виноград зеленый мне уже не нужна семья это как правило говорят те кто не может создать семью и говорит мне не нужна семья то есть вот для этих чтобы они прочувствовали что такое семья по-настоящему тогда уже сказали поняли вот профессионально вошли в эту тему ведь профессионал всегда отличается от дилетанта профессионально вошли в эту тему, посмотрели, что да, мне это не нужно. Я все понял, изучил, и это мне все. Я все это знаю, не хочу. Это другое дело. Но когда не знаешь и говоришь, что мне это не нужно, это невежество. Поэтому стать э, ведунами в этом, стать знающими, стать грамотными, стать профессионалами, это для всех категорий полезно. Кстати, для бабушек, дедушек тоже. Потому ага. что потому что не всегда дети хотят обучаться они иногда на своих молодых энергиях допускают много ошибок а уже завели семью и детей так вот через бабушки дедушки освойте эти знания и вы сможете подарить им новое состояние жизни через свою жизнь и кое-где через обучение друзья у нас заканчивается эфир все прошу прощения благодарю Минут. У нас заканчивается эфир. Расхат. Благодарю за Спасибо встречу. Вам. Благодарю, друзья, за все наши сегодняшние, сегодняшние за все общение. Мне было очень интересно. Видите, я немножко при параде. Я еще в, в своем Спасибо. юбилейном процессе. Сказали, где можно информацию найти? Где информацию? Информацию мы уже пояснили, где можно найти. Это в моем аккаунте и у Асхата. То есть все, все есть. да? Да, да. Mm -hmm. топлинг. Эфир, да. пожалуйста, обязательно сохраните, Анатолий Александрович. Многие обязательно, посвящены. обязательно. Эфир сохраним, его да. еще смотреть и смотреть. Благодарю, друзья. До Спасибо. Свидания. До встречи. До, До, До встречи свидания. на курсе, друзья мои.